20 апреля в КФУ стартовала серия мероприятий, посвященных юбилею кафедры китайской словесности Казанского университета. Главным событием в цикле стала первая международная конференция по актуальным вопросам преподавания китайского и других восточных языков в 21 веке. Основные темы конференции – дебаты и игры на уроках китайского языка, метод проектов и средства расширения лингвистических знаний школьников. Преподавание китайского языка в школах имеет свои особенности. Об этом рассказал преподаватель кафедры китайского языка Владислав Круглов. То есть мы за деление дисциплины. У нас есть, соответственно, чтение аудирование, лексико-грамматический аспект, навыки письменной речи, навыки устной речи и лингвострановения. как раз я веду лингвосторноведение среди школьников. То есть это должен создаваться культурный базис э, для использования потом в межкультурном общении. Среди участников преподаватели востоковеды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Углану Д. Конференция будет проходить ежегодно и поднимется на более высокий уровень. Ильвина Хадимулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.